Всем привет! Сегодня мы с вами разберем мой заказ по девятому каталогу. Вот такой вот он. У меня получился небольшой, на 43 балла. Здесь, здесь заказ у меня для клиентов. Заказали мне вот такой вот порошок из ростков пшеницы с категории Wellness. Код 15768. Здесь есть все рекомендации, как применять, что в составе у нас находится. 25 порций днем. Заказали вот такой вот гель очищающий. От 30 292. Это у нас морская свежесть. Кстати, гель классно работает. Всем в одном у нас удаляет загрязнение, полный контроль за удалением загрязнений, удаление изыскового налета, ржавчины, цветовой индикатор удаления загрязнений, гигиеническая частота, защита от повторных загрязнений, устранение неприятных запахов. Очищение под водой и ободком унитаза. Аромат морской свежести. Также здесь указан способ применения. На вот таком вот классном длинный туалет. Мне заказали три штуки. Также мы заказали с другим ароматом. Вот идет у нас цитрусовый микс от 3093. Здесь идет он пять в одном. Быстрое удаление кальциевого налета, мочевого камня, ржавчина и запах об самых трудно. В доступных местах туалета два таких вот геля заказали такой вот гель для умывания для всех типов кожи заказали из серии вербена против семей возрастных категорий код 0970 ночной крем тоже из этой же серии вербена для всех типов кожи код 0969 вот заказали мне пудру для лица. Код 6364. Также вот заказали мне увлажняющая пудра для лица 6596. Так, еще мы заказали вот такой вот антивозрастной филлер для ногтей. Код его. Семьдесят семь, Он борется с возрастными изменениями ногтевой пластины. Он филер, мгновенно преображает ваши ногти, выравнивает поверхность, нейтрализует желтизну и мелкую пигментацию. Блокирует проникновение пигментов цветных покрытий в ногтевую пластину. Вот так вот мы заказали эту штучку. Так, еще консилер для лица. Код шестьдесят три, сорок конечно же наши освежители классные на водной основе тропический бриз вот аромат заказали 30 326 Потом цветочное облако 30 328 и апельсин с корицей 30 327 и серии гринли тоже освежители цитрусовый микс заказали код 10903. Здесь идет у нас особая формула на основе мягкой воды и натуральных эфирных масел. Создана для полезной ароматизации очищения воздуха. Здесь у нас есть полезные ароматные масла. Устранение неприятных запахов и атмосферу создает. Вот такой вот освежитель воздуха у нас. И есть акватический натуральный микс. Код 10901. Бальзамчик для волос. Клевер и гранат. Он идет у нас для окрашенных и эмилированных волос. Код данного бальзама 8751. Мужской парфюмерный гель для душа. Монрой. Код 8117. И также из этой серии Дезодорант. Для мужчин. Код 3601. И вот такой вот сухой шампунчик. Девушка у меня постоянно его берет. И кажется, этот раз опять заказала. По 27.02. Шатун классно. Вот такой вот небольшой у меня получился заказ. По текущему девятому каталогу. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.